На сайте Apple iPhone сегодня был опубликован первый подробный обзор на iPhone 11 Pro. Вот некоторые основные характеристики ожидаемой модели. Модель получила обновленный стеклянный корпус, инновационную систему из трех камер, самый мощный мобильный процессор в мире, A13 Bionic и множество других впечатляющих особенностей. В этом обзоре первыми рассказали об iPhone 11 Pro во всех подробностях, при визуальном сравнении iPhone 11 Pro с прошлогодним iPhone XS может показаться, что смартфоны буквально идентичны. Однако Apple провела большую работу по улучшению и обновлению дизайна iPhone 11 Pro. Форма корпуса смартфона и его размеры действительно остались без изменения. Но вот стекло… Стекло поменялось полностью. Стекло изменилось на ощупь. В iPhone 11 Pro оно словно матовое, что ощущается при первом же прикосновении. Разница в сравнении с iPhone XS или iPhone X внушительная. Аналогичное стекло покрывает и лицевую поверхность. Стекла соединяет рамка из нержавеющей стали в лучших традициях Apple. iPhone 11 Pro выпущен в четырех цветах – золотом, темно-зеленом, серебристом и серый космос. Золотой цвет хоть и привычен для смартфонов Apple, но является переработанным, так отметили в Apple. Темно-зеленый же цвет и вовсе совершенно новый для iPhone. iPhone 11 Pro оснащен новым OLED-дисплеем с диагональю 5,8 дюйма. 6,5 дюйма у iPhone 11 Pro Max. Apple разработала очередной новый тип экрана. Одной из ключевых фишек дисплея является яркость. За производительность iPhone 11 Pro отвечает система на процессоре Apple A13 Bionic, который является самым быстрым мобильным чипом в мире. Примечательно, что он перенял это звание у своего предшественника A12 Bionic. Ни один другой чип за год так и не смог опередить A12 Bionic по мощности. Восьмиядерная система машинного обучения тоже стала быстрее на 20%. В ней появились два новых ускорителя машинного обучения, которые выполняют матричное вычисление до 6 раз быстрее. Благодаря этому процессор iPhone 11 Pro способен выполнить более триллиона операций в секунду. Емкость аккумулятора iPhone 11 Pro пока неизвестна. Время же автономной работы смартфона увеличилось более чем внушительно. Аппарат работает сразу на 4 часа дольше, чем iPhone XS. Это означает, что время автономной работы iPhone 11 Pro составляет 24 часа. А с более полным обзором iPhone 11 Pro вы можете ознакомиться по ссылке в описании.